Клиенты могут рассчитывать на производительный гусеничный экскаватор с высокой стоимостью перепродажи благодаря высокому качеству материалов и долговечной конструкции ходовой. Ее конструкция определяет устойчивость и производительность машины на любом грунте. Для достижения этих качеств компания Кейс применила X-образную конструкцию рамы обеспечивающую лучшее распределение веса и хорошо сбалансированное шасси с надежной защитой. Ходовая часть серии C отличается высоким качеством материалов, увеличенной толщиной пластин в зонах расположения таких компонентов, как, например, ходовой гидромотор. Ширина траков в зависимости от задач клиентов может быть различной. корпус экскаватора оборудован проушинами для удобства транспортировки, а также гусеницы обладают прекрасной степенью самоочищения.